Сенгена, расскажите, что такое гексаграмма и вот почему иудеи выбрали ее в качестве звезды Давида mm -hmm. вот такого вот образа. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Спасибо. Yeah, yeah. Гекса это шесть, грамма это знак, шестичастотный знак, он существует не только у иудеев, это достаточно распространенная система, считается совершенная система, система совершенства. У иудеев он создан из двух треугольников, двух равновеликих треугольников, один вершины вверх, другой вершины вниз, сочетание мужского и женского. Изначально мистический смысл это сочетание мужского и женского, земля и небо. Мифический смысл вот этой звезды Давида, которая впоследствии она получила гексаграммы, лежит в древних источниках, в древних мифах, которые мы в большей степени знаем о греческой мифологии. Они там хорошо были отражены, хотя присутствовали практически во всех. Это первичное единение неба и земли. В данном случае у греков это Геи и Уран. Олицетворяет божественное соитие, волю Бога, из которой из, из этого соития может, может родиться, свершиться совершенное существо. Соответственно, тот человек, который использует и привлекает, или маг, использует или привлекает гексограмму, обладает навыками совершенного существа и может являться в этом мире истинным правителем. Вот так, так, такой окупный мифический смысл звезды Давида и гексаграммы, То есть шести частотной фигуры. Они действуют в настоящий момент, откровенно говоря, по праву. То есть им дано право такое. Их пророки, их цари, они это право заработали. Да. Как, когда, зачем, почему и когда это безобразие прекратится, и что мы можем сделать, чтобы на это дело как-то повлиять, мы будем говорить на соответствующие занятия. Но пока все происходит по закону. Поверьте, то, что они занимают определенные позиции представителей этого племени, занимают определенные властвующие позиции в этом мире, это согласовано на законодательном уровне, на самом высшем. Вот. Этим можно быть недовольным, но тем не менее мы имеем факт, который. И поверьте, они дорого заплатили за это право. Никто, никто столько не платил. То есть они, они очень хорошо оценили жизни, кровь, судьбу, время.